Здравствуйте, сегодня давайте рассмотрим тему Как вернуть деньги продавцу на Алиэкспресс На который мы получили при споре возврат денег за товар И с опозданием пришел товар нам, и мы его получили Итак, рассмотрим эту тему Запускаю браузер Вот это USB флеш-накопитель Свой срок не пришел И примерно через три недели я открыл спор Детали спора были решены в мою пользу Возврат одобрен Деньги вернутся в течение 3-20 рабочих дней. Деньги мне эту сумму вернулись все. Через две недели эта флешка пришла ко мне. Я ее получил. Флешка очень хорошая, скоростная. И мне необходимо честно поступить по отношению к продавцу. Задержка USB флеш-накопителя была не по его вине, а по нашей российской почте. И поэтому мне необходимо эту сумму вернуть. Как здесь поступить? Позвращаюсь назад. Мне необходимо попасть на ту страничку, с которой было выписано этот USB флеш-накопитель. Нажимаю, и я попал на эту страницу. Опускаем ниже, чтобы здесь появилось окошко «Продавец». Нажимаем «Продавец». Нажимаем «Чат с продавцом». И здесь я написал такое сообщение. «Здравствуйте, я получил товар, за который ранее мною был получен возврат денежных средств в результате ведения спора». «Я бы хотел вернуть деньги. Каким образом я могу это сделать?» Продавец не стал долго ждать и тут же мне дал ответ. Сперва на китайском языке, а потом уже было переведено на русский. «Платформа уже вернула вам деньги. Заказ был закрыт здесь и не может быть оплачен. Если вам это нужно, вы можете продолжать покупать его». Я отблагодарил его, и сказал «Спасибо». В этом случае продавец не захотел получать деньги, он просто о своей щедрости решил его мне подарить. И с нашей стороны никакие действий мы не будем проводить. Но если здесь продавец укажет какие-то другие данные и деньги необходимо будет переслать по другим реквизитам, мы должны переслать необходимую сумму за полученный товар на электронный кошелек или другие реквизиты, которые он укажет. С вами был канал Делаем Сами 36. До свидания.